Всем привет меня зовут настя и сегодня я вам покажу обзор и сегодня я сделаю обзор на свою а, мартовскую коробку look fantastic а, вот так вот она выглядит в этом месяце очень красивая такая яркая а, как всегда 6 продуктов а, как всегда журнал эльф ну и, конечно же, вот такой вот маленький журнальчик с описанием каждого продукта и с советами, как правильно использовать тот или иной продукт. Также в этом месяце они еще в этом журнальчике написали... О, об основателях такого бренда как Morphe Поэтому на самом деле очень интересно почитать и узнать много нового Ну а теперь перейдем собственно к коробке но здесь, как всегда, все очень красиво запаковано, все в одних тонах. В общем, обожаю такие коробки, потому что, во-первых, приходит всегда все новое, все очень интересное, ну и, конечно, все красиво запаковано. Итак первое, что я хочу вам показать это вот такой вот хайлайтер от Morphe я им уже попользовалась, я не могла просто им не попользоваться до того, как сделать обзор, потому что об этом бренде я очень много наслышана очень много всего положительного слышала о нем, поэтому очень сильно хотела попробовать его, и могу сказать что он меня не разочаровал сейчас вам покажу, как выглядит этот хайлайтер на руке, он, конечно, не такой деликатный, да, как бы на, для ежедневного использования, но он очень-очень-очень красивый, он дает очень красивое свечение, и, в общем, в общем, хайлайтер меня не подвел, он мне очень понравился. Ну и, собственно, вот так вот он выглядит э, на руке. Как вы можете заметить, он, он такого золотистого цвета, да, то есть он очень круто переливается. У него нет явно выраженных блесточек, но при этом он очень круто переливается. Э, итак, это э, был хайлайтер от Морфи, и э, он называется Spark. Highlighter Spark, да, здесь 3 грамма, в общем, вот так вот, дальше следующее, это вот такой вот крем для рук, ну кремом для рук я не пользовалась, но не думаю, что в нем что-то такое есть, чего нет в других кремах для рук, которые мне уже приходили не один раз, пахнет он очень приятно. Он белого цвета, пахнет он с запахом вишни, вот, цветение, цветение вишни. А следующее, что я вам хочу показать, это вот такой вот масло от бренда The Ordinary, я с этим брендом уже знакома, у меня есть от них праймер, силиконовый праймер который мне очень нравится я им довольно таки часто пользуюсь потому что он действительно выравнивает хорошо кожу и так далее в общем речь сейчас не о праймере гиалуроновое масло от бренда The Ordinary оно увлажняет кожу я им тоже уже попользовалась и тоже хочу сказать что очень им довольна потому что я его наносила до нанесения косметики и действительно он хорошо питает кожу, хорошо увлажняет и после него очень классно а, ложится тональный крем а Дальше следующее это вот такая вот умывалка Это просто умывалка для лица а, Ей я еще пока не пользовалась Но тоже думаю, что в ней нет ничего такого Чего нет в других умывалках, которые мне уже не один раз приходили а дальше, следующее, это вот такая вот маска для лица, как я уже неоднократно говорила, маски я люблю, поэтому э это, этим приходом я довольна, а, тоже маска я еще, к сожалению, не успела попользоваться, но я думаю, что... Тоже она меня не разочарует, потому что, как я уже говорила, все маски, которые мне приходили до этого, ну да, они приходили в другой коробке, они приходили в Glossy Box, но я уверена, что эта маска мне тоже не разочарует. Если вдруг она меня разочарует, то в следующем видео, когда буду снимать обзор на следующую коробку, я обязательно скажу, понравилась мне маска эта или нет. И последнее, это на самом деле а, то, что я уже очень давно ждала, вроде бы ничего особенного, это просто бальзам для губ, но просто вот именно этот бальзам для губ я очень давно хотела, потому что я знаю, что многие пользуются именно таким бальзамом для губ, и наконец-то я его получила, в общем он пахнет просто невероятно вкусно, он под цвет коробки, прям все у них в этом месяце в одном цвете, это просто бальзам, увлажняющий бальзам для губ, я не могу, если что, понять, с каким он вкусом, именно вот этот вот, тут не написано, но пахнет, непонятно, пахнет просто чем-то очень вкусным. Не могу понять чем, но в общем бальзам действительно крутой, и бальзамом я уже попользовалась, и могу сказать, что пользуюсь им просто каждый день. В общем, это теперь та вещь, которая у меня будет лежать просто в моей сумке для ежедневного ухода за губами. Ну, в общем это и вся коробка мартовская коробка look fantastic я хочу сказать что я очень довольна тем что пришли пришел хайлайтер от morphe потому что я давно хотела познакомиться с этим брендом также я довольна что мне пришло масло от the ordinary потому что я тоже хотела пробовать масло и в принципе the ordinary я уже знакома с ним но мне хотелось попробовать ну, какие-то другие продукты и также я просто безумно довольна, что мне пришел бальзам для губ, потому что на самом деле у меня есть один бальзам от NYX, но он не в таком вот как помадка, а он как крем, то есть его нужно набирать пальцем или кисточкой. На самом деле это не очень комфортно, потому что таскать свой еще и кисточку, то есть это такое для домашнего использования, да. А вот такой бальзам Это очень удобно, очень гигиенично Потому что все закрывается плотно да И где бы ты ни был В любой момент можешь достать, открыть И намазать губы У меня губы очень сильно пересушиваются Поэтому для меня это просто спасение Вот, ну в общем Это и весь обзор на мою мартовскую коробку В последнее время очень часто приходят Всякие типа крема для рук Умывалки Вот, ну Крема для рук я пользуюсь, не знаю, как по мне, они, в принципе, все хорошие, у меня есть один крем для рук, который действительно очень классный, но он мне не приходил в коробке, это просто крем, который я покупаю сама, вот, а так, в принципе, у всех остальных кремов пока что я не видела никакой разницы, они все нормальные. Точно так же и как и с умывалками. Все умывалки, которые мне приходили в коробках, я не могу сказать, что там была какая-то умывалка, которой бы я была просто супер довольна, да, и хотела бы ее купить еще. То есть, ну, как бы такое. Вот. А, в общем, надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайк. Огромное спасибо, что смотрите. Меня увидимся.